Привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня у нас начинается новая рубрика. Мы будем с вами тестировать различные клеи и создавать с помощью них лизунов. Если вы хотите еще подобные видео, обязательно ставьте лайк. Если видео наберет в ближайшее время 1000 лайков, то я обязательно сниму еще одно подобное видео. А сегодня мы протестируем с вами три клея. Это вот такой клей ПВА. Первый я купила его э, в обычном супермаркете. Второй клей ПВА выглядит у нас вот так. И третий клей ПВА, канцелярский силикатный клей, выглядит вот так. И сейчас мы будем с вами делать данные лизунчики. Чтобы все было честно, я приготовила три емкости, в которые мы нальем наш клей. Также ложечку для того, чтобы замешивать. Еще мы будем с вами добавлять вот такую вот интересную пену для бритья. Я заказывала ее в Китае. И еще я сделала вот такой вот наш активатор. Здесь жидкий тетраборат натрия. Так что давайте приступим. Будем наливать наши клеи в тарелочки. Для начала мы возьмем с вами вот такой клей и нальем его в первую емкость. Какой он густой, Оль, смотри. Ого! Я хочу ]办. его наливать. Он очень густой, Оль. Что? Я хочу. Сейчас следующий нальешь. <з Mountain> <с øye> Баночку. Следующий клей вот такой. Теперь мы возьмем нашу пену для бритья и добавим одинаковое количество в наш лизунацию. Да. А прям -то. Это прям какой-то Ольги такой. Эти слаймик. Поднишу. баночку держи, но точно все едет. Ледет. Надо Окей. Смотри, какой цвет, какой цвет, какой на такой. какой-то клей? Как у меня было добавить. да? Так, оставим. второй клей. Попробуем добавить еще загустителя. Смотри, мам, смотри, а какая половинки. Смотри, а половинки. Тоже какой-то Смотрите, творожный получается. Непонятно. Ну, понятно. И сейчас третий прозрачный, еще попробуем. Ой. Давай, давай. А у меня не будет. Вот и смешали да? мы все наши ингредиенты и, наконец-то, я могу сказать, какой у нас лайм получился из определенного клея, а какой нет. Вот наш первый, второй. И зительное, что из прозрачного силикатного клея у нас совершенно не получился лизун он даже не свернулся мы в него добавляли тетраборат натрия не получился в общем из этого клея. лизунчик из следующего клея у нас получился такой непонятный состав, похож на творожную массу то есть до лизуна но ну, никак не дотягивает. И сейчас покажу вам третий лизунчик. Он уже похож на настоящего лизуна, только он маленько такой жидковатый. Возможно, если он полежит какое-то время, будет более приятный. И давайте я его положу на стол, и мы с вами его потрогаем. Вот. Лизунчик, он, конечно, какой-то не тягучий, но консистенция у него достаточно интересная. Мы положим его в баночку соли и потом вам скажем, да, Оль, да. как он себя ведет в дальнейшем, ну, хотя бы он собирается, так что из вот такого клея у нас...